Мне очень нравится путешествовать, я люблю передвигаться. Мне кажется, что в этот момент у тебя появляется какие-то новые мысли. В прошлый раз, когда мы ехали из Волгограда в Уисуток, мы написали песню. И, в принципе, стихотворение в том числе. Ну, я часто пришел в дорогу. В Ставрополь Да, мы первый раз в Ставропи. Самолет. Самолет поменьше времени занимает, но тем не менее. Так вам было Ставрополь, да? Я уже я сходила в музей, увидела и узнала, что Ставрополь оказывает мне Это был шок, конечно, что вы родина слонов. И вообще я была удивлена, что слоны, они были раньше, чем мама. Для меня это все такое удивление было. Прям открытие а публика? Публика вообще суперская. Прям вот. нас настолько эмоционально зарядило, что мы э, даже сошли со сцены. Очень все равно как будто всталость, все вообще не Очень открытые открыты люди. Готовы петь, готовы танцевать, готовы общаться. И причем без назойливости, да, без какой-то с пониманием того, что есть личностное пространство, это очень здорово. А как Мама Конечно. с детства всегда говорила, ну, только не с творчества, что это было. Зуму вообще не надо с творчеством, с вообще. Ну, вот, в итоге. Ну, потому что она сама связана с творчеством, она когда-то пела в группе, она.. Дирижер, хороми об образовании, но в итоге сейчас администратор оперного театра уже как 20 лет, даже больше. Но тем не менее, она знает, что такое жизнь артиста и это очень непростая жизнь. Наверное, я также буду говорить своей очередь, говорит, слушай, зум, только не артист. Вот на эти счеты, считай, я не знаю, какой Но в итоге, я думаю, почти уверен, что она придет в творчестве. Название «Урагами», оно, как известно, произошло после жарких дебатов, почему это вообще? Потому что... Это отсюда, как Харуки Мураками? Ну, это долгая история. На самом деле, когда мы называли группу, нам нужно было срочно придумать какое-то название. И у нас лежало на столе две книги, я читала тогда Харуки Мураками, норвежский лес. Моя сестра Карина тогда была второй вокалистка, она читала Рю Мураками. Мы подумали, что, наверное, это знак, несмотря на то, что они не братья, но как-то Мураками объединяет. А потом мы уже узнали, что Мураками – это в переводе с японского серединная часть горы, которая всегда стремится вверх. У нас такого нет в русском языке слова. Ну вот это серединная часть. Скажем не, не верхушкой, не сама про но ну, Зато всегда снимемся к чему. -то. А с чего началось ушло? В частности, мое или группа мураками? Ну, сначала ваша група? Потом... Ну, мое началось. Ну, в 13 лет я написала первую песню. Это была песня Носки. И в 14 лет, в 15, ну, в 14 с половиной у меня появилась группа Тишина. Наверное, это был первый фестиваль, первый момент, когда я вышел на сцену с группой и почувствовала, что да, я хочу петь с группой. Было 20 лет. Фестиваль равноденствия, я даже помню этот момент. Где-то даже это где запись надо так сказать. Вот, а группа «Мураками» появилась... До этого существовала группа «Солнце-экран», и и ребята уже были достаточно профессионалами, и они после проекта «Народный артист», два, в котором я участвовала, телевизионный проект, они меня там увидели и сказали, «Диляра, давай-ка с нами». И я осталась А вы же участвовали в проекте, в проекте, в да? много где -то. А расскажите... Вот... Про голос? Да. Мне кажется, в каждом проекте есть моя изюминка. Проект «Голос». Это же... Вот вам нравится? Да. Ну, вы подумайте, значит, он что действительно особенное, раз он нравится, я не знаю, такой популярности, рейтинги такие. Ну, я же понимаю, что действительно по-настоящему поэтому я туда вошла. А в 2011 году вышел фильм Сергея Безукова, где написали два экземпляра Вам нравится? Ну даже... Ну, нет, бывает, но мы сейчас до сих пор пишем. Совсем недавно вышел фильм, сериал ⁇ Кризис нежного возраста ⁇ где мы не только сняли, мы писали песни, даже немножечко снялись в одном эпизоде совсем недавно, 9 августа. А что вы посоветуете молодежи? Творить? И не лениться. Для меня очень важно, чтобы человек был очень трудолюбив, трудоспособен. Потому что, к сожалению, я, то, что я вижу, часто меня расстраивает, когда молодежь не может, там, я не знаю, какие-то простые вещи захотеть. Именно захотеть. Потому что, если у тебя есть желание, то ты это делаешь. А не просто, ой, да я хочу. А захотеть правильно и работать